Хочу показать, как можно связать для себя шапку-ушанку на вязальной машине. Для вязания шапки-ушанки снимаем две мерки. Объем головы, у нас это 54 сантиметра и высоту головы 38 сантиметров. Рисуем схему для расчета и вязания. Это прямоугольник. Ширина равна объему головы, 54 см. Высота половины высоты головы, 19 сантиметров. Делим прямоугольник пополам и прорисовываем козырек и ушки. Определяем расстояние от края до ушка. Объем головы делим на 5 и еще на 2. Получаем 5 см. Это расстояние до края. Высота козырька 10 см, длина ушка 14 см. Определяем ширину ушка. 54 см. Минус 2 расстояния до края. 10 сантиметров. Получаем 44 сантиметра. 44 сантиметра делим на 3. Это 14,7. Округляем до 14. Ширина ушка 14 сантиметров. Все, что остается, идет на козырек. 16 сантиметров. Вязание поперечное. Делаем петельную трубу и определяем количество петель и рядов в 1 сантиметре. Делаем расчет и считаем, сколько петель рядов нам необходимо для вязания, согласно нашей схеме. Идем вязать. Начинаем с бросовой нити, чтобы получить хорошие открытые петли. Довязываем до начала ушка, делаем до набор петель. Провязали ушко, переносим петли на заднюю игольницу и закрываем петли ушка любым удобным способом. Я это делаю обычной косичкой. Сразу делаем донабор и набираем петли для козырька. По аналогии провязываем козырек, закрываем и провязываем вторую ушко. После вязания получается заготовка, точно соответствующая схеме. Вам понравилось? Тогда подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить продолжение, потому что в следующем видео я покажу вам интересный и необычный способ оформления обвязки для шапки-ушанки. у